Кот, У, сука, кот, все, помогать ему, блять, еще и перезарядка, блять. Похуй, хиляемся, живем. Ну ты собака, блин. Где этот артефакт? Ебучий псевдопес. Ты только, блядь, живи, слышишь? Зараза, блядь. А вот завалил меня, да? Ах ты! Жад, блядь. Хм. Короче, просто так от них мы не отделаемся, да? Давай тогда так. Ну куда-то попер на них. Так минус одна. Блять там жри, слышь, дядька, У ну и все, и пиздец, блин. И он сдох. Привлекать внимание. Ну сука. Так, сюда иди. Вот дебич. что дай хоть на камень залезу. Ну, сука. Ёб твою мать. Господи, боже мой. Давай, пока он на них не заберется вдоль забора, попробую пробежать. Посшли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли. Так я здесь правильно иду. Сног? Вот так вот типа. Ну все, укатился. Ч ты, блядь, не перезаряжаешь? Тебе ж еще хватает, блядь. Где это жопа? Он просто, блядь, не перезаряжал автомат. Он просто, блядь, его не перезаряжал. Так, где-то мой забыл, Ах ты ж, гад, блядь. Его ебнули, он там, блядь, побежал куда-то, водит, блядь, и все. Я не знаю, я сейчас ему отдам команду стоять на месте, блядь, постойте смирно. По что тебе мешало, блядь, тупо в дырке в стене, блядь, пройти там? Вот что ему мешало, а? Вот кто знает. Вот куда он попер? Он нахрена ему это надо было. Пирожок пирожок блядь, постойка ты на месте. Будем так вот байтить на сейвы, пока мы к нему не прибежим. Может, это живет. Эй-эй, я тут. Я вышел из зоны, где ты это Не хотел бы быть. Не хочет заходить куда. Ой, блять, он там с этими бандитами воюет. ё, твою мать. Давай, ладно, еще раз. э да да да да да да энергетик. Все, погнали, погнали, погнали. Йдем тут этих бандитов. Дурень к ним прибежит сейчас. Пацаны, братва. Эй, эй, эй, э, -э, -э, -э Тихо, блять! Что кнопка, что она заела? Давай к аптеку. Что только один, блять, был? Я в прошлый раз проходил, тут только трое было. Ты где, блин, ду дурачина, блять? Сюда иди. Ладно, допустим, тут только один был. Вот тублюдок, а? Чем сейчас с говном каким-то. Ладно, мне и так перегруз, блин, я не буду брать с него там всякое говно. А ты, блин, тоже тут еще умник. Я смотрю. Ну давай. Да давай, сейчас выйди только. На! Ну сейчас получу, ты выйди только.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 И как мне теперь проходить? Вертолет мне такой, типа, не атакует. Эти атакуют. Ну давайте уже, блять, думать что-нибудь. Сука, ебучий клин. И сейчас мне вертолет начнет ебать. Не, надо калашников обновлять, а то этот, блять, какой-то... ебать это граната что ли была? и он такой подставы я явно не ожидал Еду. Ну сначала он такой типа клини там с первого патрона или что там осечка, то есть была. Хил! Аптека. Есть еще? Больше никого. Так, а собачки тут мутантики будут какие-нибудь, нет? Местная живность прикормленная. Опа, есть. Все, блять, ну я честно вот как бы тут прошел с менее серьезной пушкой, я не знаю, блин, особенно если это зараза еще бы клинила бы, как предыдущий Калашников, или там осечки были, или что там было с ним. Так, что скажешь? Проходи, не задерживайся. Да, я этого ждал. Прохожу, не задерживаюсь. Давай, мужики. Для таких как ты у меня всегда есть кое-что интересное. Мужика, что тебе с глазом? Тебе это? Доктору сходить? Давай, пофиг. надерем зад. Два куска мяса. Ну? Из них мясом на корм В ну чё, погнали. Пока не дали. Давай, губасы сюда. Давай. Завози своего противника. Покажите, чему Давай, сейчас покажем. О, слушай, тут надавали прям. Жирно, вкусно. Гадюху мне дали. Или как он там? Короче, МП-5 дали. Оп, фонарик был. Как тебе, братан, там Хорошо. Грвача, рвача! Давай, Павлой сюда свое Или. О, обрезать. Нифига себе, он лупит. И отдача еще такая, блин. А подожди, ты мне бабло спутать. Не успел со второго. Сидороч! Сидорович! Сидорович! Сидович! Сидович! Давай сюда, иди. Ну ч, готовы к рейду? Так, подожди, я хлам еще всякие не продал. А тебе он и дагом не нужен, да? ПДА? Где мы PDA? Так стрелять мутантов. Понял. Это самое ближайшее. Вот туда сейчас сходим. Сейчас, короче, мастер-класс покажу. Так, сколько у вас там? Ну, две вижу. Я, кстати, по-моему, у взял этот э -э, квест. Э -э. А это все, потому что я использовал какие патроны? Правильно. Я использовал реновые патроны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 Ты у меня за жопу? Поговори с ну, ну как скажешь. А где он там? Барман, Барман, Барман, Барман. Давай, я выполнил и я выполнил. Все, нормально, мне хватит. Мне хватит? Мне хватит. Пу-пу-пу, список заданий. Так, и друг, я ж тем говорил уже.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 Ага, ну это деревня новичков. Так ладно, давай в эту темную долину сводим, или как она называется. Лучше оттуда соваться пока не буду. Это мало ли что? Отбегают эту жгучую залуху. Эй, больно, блядь. Наймитый, наймитый, наймитый, наймитый, наймитый, там сидят. Давай, птичку первой помощи, быстро хаваю Опа, там мутант Там ебучий бюгер Тебе, блядь, сколько надо всадить? Дорогой ты мой. Но вижу, ему там нравится. Так и мне. Все? Угомонился? Ну, такой же лучший, я вам скажу. С двумя косяками, блядь. Это до деркоман так, меня что, залупа не погонит, нет? Если так пригнусь. Оп, оп, оп, оп. Давай аптечку, Быстро. ПП-шка, есть. Сейф. Мне кажется, там еще кто-то сидит точно. Давай, что у тебя есть интересного? А, патроны мои есть. Ошибка. А, взрывчатое вещество какое-то. Патрики. Эти можешь себе оставить. Что-то. АЕК у тебя, да? А, Папа-пам. Разобрать, разобрать. Ну, кстати, АЕ у тебя не в плохом таком состоянии, тебе скажу. что по прицелу, кстати, у этого АЕ, я просто хочу посмотреть. Ну, он такой, он поудобнее, но мне больше 60, не магазин больше нравится, я скажу тебе так. А выше одного калибра, блин, хули ты глушители не хочешь ставить? Ну, короче, тут, походу, наверное, чтобы ставить, это надо, это, на верстак, короче, идти. Ну, мне кажется, пока так. Блядь. Я уже думаю, нафига нет ногка, блин, обидели? Господи. Ну давай, бин ты еще съешь. Братан, а лестница-то тебе что сделал? Ну понятно я, блин. Ураг твой, ну а лестница-то, что тебе сделал? Бурень, блин. Короче, не расслабляем булки и за снохком не лезем. Вс. Можно в бой. Дядя? Дядя? Дядя? По кайфу, ч там у тебя? Да, Фомас уже лежит какой-то. Думал, ща как-то блин. О, то богатый оказался, богатый Ну, конечно, давай еще наверху проверю Похаваю И проверю, да? Ой-ой-ой, а я знаю, что это Это, мать его, выброс Блять, и почему уходит так темно стало? Я вообще ни хрена не вижу. Та-та-та-та, фаер, фаер, файер, бери, бери, фаер. Забежать в тоннель. А мы сейчас передохнем, блядь. А не передохнем. Успеваем. Энергетик. Где Ой, нету? Появляется. Я тут не спрячусь. Ну все, пиздец мне, да? Пофигу. Беги. Беги. Ну хоть куда-нибудь беги, блин. Ну видите, как нету вот это декулес, блядь. Сюда Охуй. Аптечка? Винт Вагон хух, Господи, что это, блядь, такое Там вагона, что ли, там Да, это вагона Ну что, остальное все нужно Остальное все мне надо ой-ой-ой Сюда, наверное, да? Он где-то вот в, в, в, этой, в этой стороне, где-то тут должен быть. Вот он. Проходи, не задерживайся. Так, я пошел. Слышь, я пошел. Давай, погнали. Это, я так понимаю, мне вот этот лесочек, да? да и, по-моему, там должны, по идее, сидеть Гавасиси. Судя по звуку, здесь немного фонит, но что-то так. О, лочка. Ах ты жопа, блин, кабани. Не справился. Ладно, давай еще раз. Ух, не подловишь меня больше так. Где там эта вот свинья ходит? Мистер Свин. Вы же где-то здесь тусили. Мистер Свин. Ну все? Нету мистера Свина больше. О, о, о. Подгулы его услышал. А вон, кабанес. Блин, ну из-за этого прицела его не видно, блядь. Реально вот так вот надо его выстрегать. Все. Кабанеса нету там плоть, ну плоть вроде не опасна, а сама не кидается. Вот он, жахнул еще аномалией. Все, короче, погнали. Нету времени на этих кабанов еще тратить. Ты ж подруг своих не привела, не? Ну что охота на кровососов? Я не знаю, ночных. Мне ж точно надо тут приборочек. Ну что яйца в кулак? Ну там, конечно, плоть какая-то тусует, но на него пофигу. Калибр посерьезнее взял. Чтоб с прицелом, чтоб отбедра еще. Видите, как отлетает. Еще... еще один. Пострелял, блядь. Живем, блядь. Ну, одного-двоих я точно, по-моему, убил. Давай еще одна попытка. Так, на наплоть не отвлекаемся. Работаем по хвостисям. Давай, быстро к машинам. К машинам. Сейчас сами подбегут. Или не подбегут. Не, он сейчас все равно, сейчас он уже дохирялся. это кровотечка у него, короче. У него, короче, кровотечка. Ну ч ⁇ господа кровосистки, вы где? Я ни хрена не вижу. О, все, пошла кровотечка. Блять, еще и потемнело так, блин. Клин-клин-клин-клин-клин-клин-клин-клин-клин-клин-клин-клин. Темно, темно, темно, темно, темно, клин-клин-клин-клин-клин. Я в домике. Блин, а хули так темно? А хули так темно, слышь? Что делать, что делать? Идти в кузов, блин, астилась в спальник и спать, блин. Вот что делать. Машина, я не знаю. повыше хочется забраться вот сюда я не знаю что это знаю, поломанные до да, боеприпасы М -м да это поломанные. разобрать Всё, так разобрал ёпту а я еще и спальник разобрал ну зашибись блин как метели как мне вообще на youtube снимать рассвет выбора нет и полетели дневная охота Наховасись. Сезон открыт. Это, наверное, пару раз придется отступить. Я не знаю. Попробуем. Сейчас налетят, блин, тут. Эй-эй! Быстро они, быстро. Так, ну пока трое только видно. Ну, давайте, подходите, что ли. Так, нахуй, валить, валить, валить. Ну все, и пиздец. Находит там, плюс за яйца держится. А ч я мучаюсь, собственно говоря, да? Один готов. Убегаем, убегаем, убегаем, убегаем, убегаем. Валим, блин, со всех ног. Стамины нету. Стамины, блядь, нету. Вот так вот. Первый готов. Сейф. Сейф, сейф, сейф, сейф. Перезарядка. Перезарядка. Нам еще двое. Интересно, а вот это вот. Тень бегом отсюда. Ах ты задница, блин. Ах ты задница. Я ж цель вытеку весь. Так. Все, одного уработал, собрался. Давай. пап, папара папарам папапарам -папара папапам папапам Музыка. Не сложный, засранцы? А что, толпой набегает. Один-то ладно, один не проблема, блин. Одного уработать можно и без сейвов. Только до этих градов... Толпа, блядь, набегает. Валить, валить, валить и не оглядываться. Все, я в сейве. Продолжаем, охотимся. Охотимся. Мы охотники. Идем на запах. Еще один. Ну ты жопа с усами. Я реально прям такая хорошая, такая добротная задница, он с сусами. Прям сусанина бы сказал бы. Просто сосать, блядь. Как ты ж бесполезный, тут кусок, блин, кровососа. Грязная ты, блин, кровосиська, блин. Где там твой товарищ, блядь, третий, который... Который, который номер три, блин. Один тут, один там. Один где-то хряз знает пополам, да? Пойдем сдадим квест уже. Этот... Тяжелый, плотный, я не знаю. Ты меня спиной увидел? Я слышу у тебя фонарик там саморезом колбу прикручен. Или у тебя глаз прям в попе есть. Ох уж эти Чернобыльские мутации, да? Здорово, здорово, здорово. Поздравляю, видали. А, давай. Два батона за газ. Вот кто-нибудь из вас смог бы съесть два батона за газ? Даже старого, я не знаю. И старого, мне кажется, еще более сложнее съесть два за газ. А ему нормально, он только наелся. Он там один заточил и, короче, такой. Ч-то я не наелся, надо еще. Навернул второй батон, и такой. Ну все. Обожрался и вспотел. Давай. Сейчас посмотрим, сколько у меня заплатит. Если чего и я, по-моему, слил, ну, тысяч на 5-6. Это вот минимум. Давай, удивляй Я выполнил задание. Десять тысяч? Десять тысяч. Мне за кабадов и платей больше платили, блин. Ну ты, блин, нехороший ты человек, а? А что с носом, блядь? Чё с носом, блядь? Чё с глазом, блядь? Бессмертный ты, блин. Хрен. 10 тысяч мне дал, прикиньте. Всего лишь 10 тысяч. Невыгодно. Ну, тупо невыгодно. Здорово, здорово. Начальник у тебя. Хреновый. 10 тысяч. Два раза больше надо было, а не 10 тысяч. 10 тысяч. Еще, чтобы было подфарбим немного. М -м -м. Три братка, три братка, это хорошо. О, со мной еще тоже есть три пацана, два пацана настрою. Братан, у а тебя все яйца спилил, а ты стоишь на месте. похоже похож, что еще живой. Он все еще был живой. я угу. Сейчас покажу. Мне обмакан дали, да? Блядь. попасть на какие персонажи одному завалил и дай туда ему дорога